Лидия, здравствуйте. Как и обещала, записываю для вас видео моих конспектов, моего обучения, которое э, я прошла у вас по первому модулю. Итак, моя первая тетрадь, вот такая вот. Я как-то, я странно не заметила, что это был именно на 20 год. Почему-то я посчитала, что я с 21-го обучалась. Ну, то есть для меня эти года пролетели незаметно. Вот, смотрите, все буквально, да, с зарисовками. Я себе вела вот такие конспекты, то есть каждый урок я старалась для себя вот так конспектировать каждый урок. Это вот первая тетрадь, потом вторая у меня есть такая тетрадь, вот такая тоже, вот так у меня здесь есть даже и зарисовки, да, то есть очень-очень подробно я здесь себе прописывала зарисовочки. Вот так. Ну, в принципе, это мое, я люблю э, прописывать, мне так это легче информация дается, да, то есть э, я человек очень такой практичный. Хоть я и по асценденту близнецы, но сейчас на меня больше, кстати, э, влияют энергии Тельца. А там в Тельце у меня стоит сам Меркурий. Далее у меня, значит, есть вот такая тетра, да, по осознанным переменам. И здесь у меня есть еще полностью у меня заложено, потому что я еще прошла у вас курс по Накшатрам. Вот так вот. Это у меня здесь и практики, и курс по Накшатрам. И вот такая еще есть тетрадь у меня. Вот такая. То есть это уже получается у меня четвертая тетрадь. Тоже здесь все описания всех Накшатр, которые я проходила по вашему курсу. Вот так вот. Так, что у меня еще есть? У меня есть вот такая папка. Вот такая большая толстая папка. Две у меня их. Где у меня здесь вот так в файликах, да, все, что можно было. Ну, наверное, не все, нет. А то, что мне было больше, для меня было важным, да, я себе вот такие вот делала распечатки, что можно было распечатать. И здесь у меня тоже есть вот... Вот настолько для меня информация, да, что, ну, мало ли, интернет подведет, а знание все-таки это сила, и для меня это очень важно, то есть все очень э, сакрально, и, э, и вот такая тоже папочка у меня есть здесь по гармонизациям планет, да. Вот так вот такой у меня материал, который я сделала для себя, для своего удобства, потому что мне так реально ну, и легче, и удобнее. да. То есть учеб, учебный процесс для меня все-таки имеет огромное значение, и я этому придаю, отношусь к этому очень ответственно и серьезно. Далее, у меня есть еще вот такая тетрадь. Тоже здесь я делаю какие-то свои... Это все по астрологии. Все с астрологии. Астрология Рейки. Для меня это уже едино. Я не могу уже это отличать. Да? То есть, если я что-то делаю по Рейки, я это всегда уже делаю такую связочку с астрологией. Да? То есть, я смотрю день, я смотрю на Кшатру, положение планет. Я накладываю это все на свою карту. И так у меня проходит каждый Божий день. Вот такой у меня есть ежедневничек. Здесь я тоже пишу, записываю какие-то свои осознания, какие-то свои практики. То есть я человек, который любит э, вести конспекты. Да, и для меня это очень-очень важно. Так, вот здесь у меня, а это мне тетрадь по рейке да, тетрадь по рейке. Вот такую еще завела на второй модуль. Э, вот такую толстую тетрадь. Начала уже проходить здесь. Э, вот, начала более глубоко здесь. Так. Вот такое недавно себе завела вот такой красивый блокнот, прям астрологический, да, здесь планеты, все как я люблю. И здесь я тоже, у меня здесь есть мои аффирмации по Рэйке, и начала вести тоже. Ну вот, чтобы вы понимали, да, вот мой образ жизни, я без этого уже себя просто не представляю. Это настолько мое. Вот такая есть тетрадка Рейки. Деньги. Здесь тоже у меня собраны определенные практики, да, которые я для себя все это делаю. И, конечно же, делюсь с людьми, которые ко мне приходят на консультации. И то же самое у меня есть по Рэйке. Вот такая есть отдельная папка. Да? по Порыки, где у меня вот здесь вот э, глубокая наша чистка, да, по третьей ступени. Э, есть вот такая вот. То есть с каждого очень же все менялось. И я это все себе сохраняю. Мне все это настолько... Э, я это храню с вот этой вообще. Я живу с символами, да. Конечно же, многие я знаю наизусть. Но все равно я даже куда-то, если я ухожу, выхожу из дома. Еду в другой город, я стараюсь э, все это брать с собой, да, вот, вот, вот, вот такой у меня материал, вот так вот а.